Итак, нам нужно почистить несколько картошин, одну большую луковицу. Все это натереть на терке. Для увеличения количества клетчатки мы также натираем треть кочана капусты. Там дальше добавляем соль, перец. Обязательно несколько ложек муки, иначе ничего не получится. Кидаем несколько яиц. Хорошо, все это перемешиваем и начинаем жарить. В общем, все просто. Желаю вам всем приятного аппетита и крепкого здоровья.